Привет, ты не видел моего пингвина? Нет. А может что то его зажарил на сашлык? А может его украли? Да хватит меня пугать уже. Что случилось? У меня был любимый пингвин. И он куда-то ушел. А я кажется его видел в аквапарке. Давайте пойдем и поищем. О, хозяин аквапарка любит на десерт жареного пингвина. Да перестань ты меня пугать уже. Ты не видел тут нашего пингвина? Видел одного, он, он тут катался и потом куда-то ушел. Куда же он убежал? Ты не видел тут моего пингвина? Да, видел. Он катался и даже не заплатил. Я за него заплачу, вот, держи. О, привет. Ты куда от меня убежал? Я просто очень хотел кататься. Если хочешь кататься, скажи мне, и мы можем вместе пойти кататься. Хорошо.